тихой ночи. А вот и продолжение хаба войны на всех фронтах под названием Anastasis. Хаб, называющийся война на всех фронтах, повествует об одном из миров мультивселенной SCP, в который вторглись водные гиганты, принявшиеся завоевывать для себя этот мир, уничтожая человеческие города. Также, используя свои мистические силы, они начали поднимать уровень мирового океана, желая затопить всю сушу. Повествование войны на всех фронтах заканчивается на том, что монстры уничтожили почти все человечество, но остатки людей в выжившие на острове из ирландских легенд, продолжили борьбу. Анастатис — это отдельный хаб, который продолжает эту историю и представляет собой серию объектов и рассказов, которые на самом деле являются главами единого произведения. Да, если война на всех фронтах по стилистике больше похожа на старинные ужасы, то Анастатис резко меняет стилистику и больше похож на сюжет для аниме. Первый рассказ следит за Станиславом Николаевым, бывшим оперативником организации ПГРУ, который после распада Советского Союза перешел в лабораторию Прометея. В лаборатории перед ним была поставлена задача придумать способ эффективного убийства гигантов, ведь обычное оружие не очень-то впечатляло мистических тварей. Решение, предложенное Станиславом, заключалось в том, что необходимо научиться управлять этими существами, ведь именно этим и пытался заниматься отдел ПГРУ, желая превратить Кракена в оружие Советского Союза. Для реализации этого Проекта лаборатории выкупили труп первого монстра, того самого, что был убит на острове Бразил, Умкит, а также связалась с Андерсон Роботикс и представителями саркицистического культа. Создание кибернетически управляемого магического гигантского подобия Ктулху с крокодилией головой. Что еще нужно для спасения человечества? План надежный, как швейцарские часы. В то же время, наконец, просыпается местный фонд SCP и решает, что когда по миру ходят гигантские монстры, это как-то вообще не очень нормально, и объявляет их всех из. SCP объектом а именно CP-5391. А раз монстры теперь считаются объектами, значит надо их содержать. И фонд, разумеется, начал придумать, как это можно сделать, попутно объявив, что произошел сорванный маскарад. И скрывать аномальные явления больше нет смысла. Первое, чем занялся фонд, это посчитал чудовищ. Их оказалось 27. Пятерых из них даже удалось подробно описать. Второе, это используя разные содержащиеся предметы, фонд разработал способ борьбы с монстрами, который в целом оказался не очень эффективным но помог отпугивать гигантов, заставляя их отступать в океан, что помогло начать восстанавливать цивилизацию. Наиболее примечательный экземпляр SCP-5391 — это номер один, кибернетический кракен, пропитанный мрачной саркицистической магией, который вырвался из лаборатории Прометея. Он оказался наиболее агрессивным и опасным среди чудовищ, и его содержание стало приоритетом номер один для фонда. Для начала агентами SCP на руинах лаборатории Прометея был задержан бывший агент ПГРУ Станислав Николай. Он оказался на грани безумия и из его речей удается понять, что только гигантский монстр Кайдзю может убить другого. Помнится в фильмах про Годзиллу огромных чудовищ тоже называли Кайдзю. Даже не знаю, отсылка это или нет. Так или иначе, план Станислава в целом удается. Существо, теперь обозначенное как SCP-5391-1, вырвавшись из лаборатории Прометея, начинает испытывать страшный голод и быстро обнаруживает, что поедание земных существ и разрушение городов не приносит облегчения и никак не уменьшает. Страшного голода Тогда она понимает, что может быть сыто Только поедая других огромных монстров Только они могут утолить его голод И потому начинается охота Сожрав одного из гигантов, существо осознает Что в этом мире их не так уж и много Затем она обнаруживает, что есть и другой мир Полностью набитый его любимой пищей И отправляется туда В итоге получается, что созданный в лаборатории Прометей кибернетический кракен Становится таким пожирателем монстров Чудовищем для чудовищ Доржение гигантов приостановилось, но сам по себе этот мир остался полузатопленным и почти полностью разрушенным. Началось медленное восстановление, но похоже перемещение кибернетического кракена, пропитанного черной магией в другой мир, не прошло без следа. Два мира начали сливаться и соединились множеством порталов. Из соседнего мира начали прибывать и другие твари, как монстры, так и относительно безобидные. Вот общество Уилсона по защите дикой природы встретило огромную муху размером в 2 метра, однако фонд SCP встретила более интересную штуку древний храмовый комплекс, обозначенный как СВ5437. Изучение комплекса привело фонд к тревожному открытию. В нем происходило поклонение существам, похожим на гигантов Кайдзю, что недавно громили мир. Более того, в сам храм был вмуровано тело одного из таких существ, и оно было похоже на огромного змеи с сотнями глаз на его гигантском теле. Также фонд нашел там фрески, которые на первый взгляд были похожи на что-то относящееся к Пятой Церкви, потому позвали видного специалиста по пятеринству. Который заявил, что ничего общего с пятой церкви в храме нет. Однако согласился изучить SCP-5437. Большая часть объекта SCP-5437 состоит из довольно длинного дневника этого человека, исследующего коридоры храма, а затем и тело мертвого монстра, который, как оказалось, не умер да совсем, а впал в состояние между жизнью и смертью, которое и называется анастатис. Заканчивается объект тем, что в храме происходит выброс энергии, который разрушает здание целиком, тело монстра, который при этом каким-то образом остается неповрежденным, перевозится в одно из учреждений фонда, где классифицируются как экземпляры SCP-5391. Таким образом SCP-5437 перестает существовать, а фонду удается таки поставить на содержание хотя бы одного из SCP-5391, настоящего гигантского монстра. Следующий рассказ показывает двух человек, которые находятся в измерении библиотеки странников. Из их разговора становится ясно, что древние морские гиганты уже когда-то правили планетой, а люди им поклонялись как богам, но потом их сожрал змей, тот самый в честь которого назван длань змея. Меж тем фонд SCP не сидел сложа руки и сделал наиболее подходящее оружие против гигантских монстров. SCP-5514 это гигантский человекоподобный робот, для создания которого фонд SCP использовал чуть ли не все аномальные предметы своего мира. Основой для создания робота послужил древний колосс, созданный культом механ SCP-2406, а с оружием помогла глобальная оккультная коалиция. В качестве источника энергии подошел SCP-037, миниатюрная звезда размером всего несколько сантиметров, который фонд нашел на заре своего существования. Анимешность усиливается, и впервые робот был испытан конечно же в Японии, где сразился с гигантом, который решил разрушить окончательно Токио. SCP-5514 победил существо, показав, что первое, что нужно делать при вторжении на мирной хрени, это залезать в гребаного робота. Далее по тексту происходит еще большее аниме. После нескольких эпичных битв появляется воплощение змея, которое предлазначено предлагает свою помощь и начинает сражаться вместе с роботом с гигантским Кайдзю, но внезапно из другого мира возвращается изначально роботизированный осьминог, который сходу стреляет лазером из пасти, в ответ на что СБ-5514 достает плазменный клинок. Между ними происходит максимально пафосная битва, в итоге которой робот получает непоправимые повреждения, но не без помощи змеи побеждает Кайдзю. Последний рассказ в этом хабе показывает финальную встречу всех персонажей на океанической платформе, где происходит довольно типичная спасителей мира. Того мира мультивселенной SCP, где больше никто не прячет аномальные предметы, а гигантские роботы время от времени сражаются с огромными чудовищами из параллельного мира. Того мира мультивселенной SCP, где SCP это такое аниме. Всем пока!